Всем привет, вы на канале Взгляд ТВ. Сегодня я покажу, как на лансере десятом поменять фильтр салона и как к нему добраться и как это сделать. Для того, чтобы вам поменять фильтр салона в ланцере 10, вам понадобится пересесть на место пассажира, откинуть максимально эту сиденье, для того, чтобы было удобно. Делаю это все, заметьте, на выхищенном зажигании. Фильтр салона находится за бардачком, то есть вам надо этот бардачок будет снять. Это не проблематично, сейчас покажу. Я все вынял, все свои вещи, бардачка перед этим. Смотрите, крепится он на вот такой вот лямочке тут. Я ее в бок просто отвожу, снимаю. И отщелкивает по бокам и фильтр, воля уже видно легко это все снимается, вот сам фильтр можно отверткой вынимать, лично и рукой это делаю фильтр у меня не самый грязный, потому что я часто сюда заглядываю Рекомендую вам тоже это делать почаще, потому что воздухом дышите в салоне и вы, и ваши дети, и жены. Что рекомендую фильтр менять в почаще. Все это слаживается в обратной последовательности. Я демонстрировать это не буду. Я думаю, и так это понятно. Кому это видео будет полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Взгляд ТВ. До новых встреч!